В Союзе армян России 28 января не состоялся показ фильма о коллаборационисте Горигине жде. По данным российских СМИ, перед началом мероприятия правоохранители зачитали предупреждение прокуратуры о неправомерности подобного показа. Ранее в Союзе армян России по случаю 30-летия армянской армии был анонсирован показ фильма о армянском политическом и военном деятеле, сотрудничавшем с Третьим рейхом во время Второй мировой войны. Однако после заявления правоохранителей организаторы показа не стали демонстрировать фильм, а присутствующих распустили. Председатель общероссийского общественного движения ветераны России Ильдар Резяпов ранее в этот день отметил, что любые попытки оправдать нацистских преступников аморальны и кощунственны по отношению к памяти освободителей. Сообщается, что Союз Армян России могут призвать к юридической ответственности за реабилитацию нацизма. Сегодня, 28 января, мы заметили статью, размещенную в издательстве «Регном», что в день 30-летия армянской армии Союз Армян проводит фильм-показ «Горигин Нэнжди». Вот. Сразу хочу довести, что Горигин Нжде в годы Великой Отечественной войны является коллаборационистом. В первую очередь, который обучал диверсантов против советской, против советской армии. Изначально он свою деятельность вел, но у него очень глубокая история. Вот, он, получается, работая там в Болгарии, подготавливал группу диверсантов, обучал ее для внедрения, в первую очередь, у себя на родине, в Армении, еще раз говорю, разведывательно-диверсионным делам, это подрывным делам, чтобы в первую очередь служить немцам против советской армии. Мы со своей стороны обратились официально в Генеральную прокуратуру, в Следственный комитет, по поводу по факту реабилитации нацизма. Вот, любые попытки оправдать нацистских преступников и их пособников сегодня являются не просто фальсификацией истории, они а аморально по своей природе и кощунственны по отношению к памяти освободителей, в первую очередь наших, наших советских солдат. У нас начало данного мероприятия, я не знаю, я попытаюсь, возможно, сам проехать туда, к месту происшествия, честно сказать, я не понимаю, с чьей стороны это идет подача, Почему именно они сегодня пытаются показать этот фильм там, к 30-летию армянской армии? Но неужели нельзя там, у этнических армян там, только 106 героев Советского Союза? Почему бы не показать там, фильм о героях Советского Союза, о выходцах там, из Армении? Таких легендарных, как руководитель, как Баграмян Иван Христофорович, там Степанян Нельсон Георгиевич. Чья это провокация снова подается? Для чего нужен этот раскоп? То есть этот националист, этот пособник, этот предатель, еще раз говорю, предатель Родины в первую очередь, для чего это делается? Для чего этот фильм пытается ну, вновь вот, обелить этого человека? На нем же есть и информации там, и в интернете, и в Википедии о его подвигах, этого человека, колбарциониста, и какие вот преступления он совершал. Скажите, пожалуйста.